Привет друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Варваренко Новосильского района Орловской области. Посмотрим сколько домов, сколько жителей. Узнаем как им здесь живется. Приятного просмотра! Вот друзья, начало деревни. Это первый дом я вижу заброшенный сегодня у нас на улице солнечная погода был с утра небольшой мороз я решил сегодня съездить поснимать проса очень большая сейчас попробуем подойти к дому От остатки от забора остались Рабица Яблони Яблоки какие крупные Домик нежилой Видно, что Все заросло Крапивой Вот такой дом Кирпичный Половина из кирпича, половина из камня Крыша еще цела уже разрушается, здесь ульи лежат, дом открыт, вход с той стороны, попробуем поближе подобраться, здесь навес, дрова скорее всего хранили. Остатки от ульев, сарайчик, дверь открыта. Вот такой домик небольшой. Печь была. Все здесь уже. Пол весь разобрали, доски поснимали, календарик лежит. Какого года, интересно? Май какого-то года, не видно года. А вот на стене еще 96-й год, друзья. В 96 году здесь жили люди, и вот божий уголок остался если вам видно, здесь темно, просто крестик и икона. Вот такой домик. Конечно, здесь уже не один раз побывали вандалы. Все разгромили. Так, идем дальше. Не знаю, где идти по дороге, либо здесь по бурьяну пробираться по крапиве. Да, вот впереди еще домик пробрался через крапиву. А вот здесь, друзья, идет дорога асфальтированная. Здесь вот сарайчик. Береза на него завалилась Это двор. Здесь держали животных домашних. Береза свалилась огромная. Вот сам домик. Здесь, как вы видите, тоже все заросло крапивой. Никто здесь не живет. Сейчас посмотрим, можно зайти. Сарайчик. Наличники уже падают. Отломаются. Вот здесь у нас вход, обувь, банки, бутылки, это у нас кухня была, печь стоит. Тут большая комната, тоже печь, все перевернуто вверх дном, диван, потолок осыпается, краска, вот более-менее сохранившийся домик. Пала за задние. Вот такой второй домик. Попытаюсь я выйти, наверное, на дорогу, потому что дальше уж точно я не пролезу. По этим зарослям. Весь промок уже. Так, вот. Выбрались на трассу. Вот, друзья видно столб стоял электропередач провода все обрезаны И мне кажется что здесь уже жилых домов нет в этих зарослях по-любому были еще дома но там уже не пролезть дома либо развалились но ну, скорее всего развалились потому что я думаю с дороги было видно их так, друзья, вот идет дорожка. Может, здесь кто-то живет. Посмотрим. Нет, жить здесь никто не живет. Окно выбито в этом домике. Внутри тоже все перевернуто. Дорога идет сюда. Кто-то здесь ездит. Рядом еще дом стоит. Но к нему не подойти. Здесь дорога накатана. Не знаю, кто-то ездит, может, в сад. За яблоками накатали дорогу. Это, друзья, остановка автобусная. Что от нее осталось? Вот еще домик. Здесь тропинка какая-то идет к нему. здесь даже два домика вот тот домик который я говорил не пройти а этот домик следующий здесь кто-то натоптал дорогу ну вот видно что срезали столб электрический отрезали забрали с собой Зайдем попробуем в домик. Остались запасы. А, и подушки висят, что-то такое, не знаю. О, в доме темнота. Я с собой фонарь не взял. Но в доме очень темно. Туда мы не пойдем. Это у нас получается четвертый дом это пятый дом тоже пустой никого нет трансформатор стоит Дальше провода тоже обрезаны. Столбы стоят но без проводов. Остались только сады. Вот какие сливы. Аж темные сильные. А вот еще домик виднеется. Это у нас уже будет шестой дом в этой деревне. Тоже никто не живет, все заброшено, дверь открыта, скамеечка стоит перед входом, зеркало осталось. дом это кухня была божий уголок но иконы кто-то уже забрал стол печь разломали и вот большая комната зал горшок детский лежит комод Было уютненько здесь. Диванчик остался. А то, по-моему, какая-то фотография лежит. А, нет, это икона. Друзья, кто помнит... Кладыш, отживачки, терминатор. Цанавецкие остались. Вот какой домик. Вот, друзья, какая тропинка натоптана. По крайней мере, трава примята. А, ну здесь, скорее всего, кто-то приходил за сливами. Смотрите, какие сливы желтые. М -м -м, вкусные. Здесь желтые, тут синие. здесь прям рядом домик стоит это друзья как я понимаю последний дом в этой деревне лесенка осталась на чердак лазить насколько вот слив насыпалось очень много так, а здесь вход с той стороны. О, друзья, здесь даже колодец был. Ничего себе. Ничего себе, какой он глубокий. да это да. Так, попадешь в этот колодец. Так, попробуем пробраться в дом. Яблоки какие. Вот вход. Все раскидано, разбросано. Это у нас кухня. Такое ощущение, что здесь недавно только жили. Такая вот деревня, друзья, Варваренко. Деревня расположена прямо у дороги. Вот дорога идет. Но почему-то здесь люди не стали жить. Все разъехались. Кто-то... Сейчас посмотрим на эту деревню с высоты. И на этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч.